Девочки, вы как хотите. А я сажусь за первую парту. Нет, Дева, так дело не пойдет. Я сажусь за первую парту. Ну нет, девочки, так не пойдет. Я здесь самая красивая. И за первую парту сажусь я. Еще хм, чего, она самая красивая. Зато у меня самый шикарный банк. в новом классе поуютнее, мы ей оставим место за первой партой. Ладно, ладно. Давайте поскорее знакомиться. Друзья, если вы успели уже заметить, у нас в классе собрались девочки из первого сезона, второго и даже блестящая куколка. И нам осталась еще девочка из третьего сезона. А напишите нам, пожалуйста, в комментариях, какая куколка из какого сезона вам нравится больше всего. Всем привети! Глэмнеди, типа, посмотри, девочки, мальчики, ну что, как у вас настроение? У меня отличное, потому что лол-сюрприз третьей серии, это лол-конфетти, добрались уже до моего канала. Посмотрите, какие они классные. Здесь всюду конфетти нарисованы и такая яркая-яркая девочка. Здесь в коллекции 35 кукол. Я не знаю, мне уже не терпится его открыть и посмотреть, кто же там внутри спрятался. Ну что ж, давайте поскорее откроем. Так, наш первый слой И нам попадается подсказка Здесь какой-то камень И барабан И здесь повсюду, посмотрите Уже прячется не 7 сюрпризов А 9 И здесь вот все по кругу спряталось Ой, где наш замочек? Вот он Под вторым слоем у нас подсказки, что умеет делать наша куколка. А здесь посередине знак вопроса. Ну что ж, посмотрим, кто нам попадется и что эта куколка умеет. А у нас еще остался третий слой. Опа! Ух ты! Посмотрите, а здесь у нас вот такое тату. Наверное, наша девочка музыкальная, потому что здесь повсюду барабан, ноты, микрофон. Очень интересно. Вот это да! У меня теперь будет новая подружка, ведь она, как и я, любит музыку. Ух ты! Шаг один, шаг два, шаг три. Это все открывается, и потом должна быть вот такая вот ленточка. Из-за нее нужно сильно-сильно резко потянуть, и тогда шарик откроется. Ну что ж, давайте попробуем. Отклеим нашу наклеечку. Поехали! Итак, наш первый сюрприз. Давай-давай сюда. Какой классный шарик. И это, не знаю, посмотрим. Мне не терпится, ребята, я первый раз открываю Лол третьего сезона. И это... Ух ты, у нас сразу же костюмчик! Посмотрите, какой он классный! Здесь вот такие серенькие шортики и синяя футболочка! Ребята, напишите в комментариях, кто уже открывал шарики третьего сезона! Итак, здесь вот стрелочка. Поехали дальше. Открываем. Следующий сюрприз. И это... Если честно, я не знаю, что это. Ой, что-то выпало. Это, наверное, ожерелье нашей девочки. Смотрите, какое она интересная. Дальше. Следующий сюрприз. И я нашла ленточку. Здесь закроем. А вот и наш сюрпризик Открываем его И здесь у нас О, Вот это да, здесь у нас сапожки Они похожи на сапожечки Как у нашей Дивы Только у нее розовенькие А здесь красненькие Упс И это Ух ты, какая Посмотрите, какая бутылочка она в форме баночки газировки здесь написано ПОПС точно, это бутылочка газировки, наверное у нас взрослая девочка, и ей уже можно пить газировку а теперь у нас осталось самое интересное итак один, два, три смотрите какие конфетти какие розовенькие да, не очень-то их много, я надеялась, что их будет больше. Огонь, упала. А у нас еще остался вот такой самый основной пакетик. Здесь куколка. Ух ты! Смотрите, какие синие волосы! Ой, какая она классная! Смотрите, у нее даже родинка вот здесь на носике! Ой, какая классная! Симпатюнька! Смотри, девочка Рокер! Она похожа на тебя! А где девочка Рокер? Девочка Рокер! Где она подевалась? Ха-ха-ха! Уже выхожу! Ну что ж, давай, теперь твоя очередь, девочка Рокер! и и Действительно, посмотрите, ребята, эта куколка очень похожа с девочкой Рокер. Давайте ее, пожалуй, еще и оденем. Но перед тем, как я ее одену, я хочу посмотреть, как она меняет цвет. Посмотрите, посмотрите, если я дотрагиваюсь пальчиком, мне теплый, волосы становятся белые. Она реагирует на тепло. Не только синие волосы становятся белыми, но даже вот этот кусочек красного. Смотрите. Ну что ж, начнем с холодной воды. И... Смотрите, у него все волосы стали ярко-синие. Здесь вот эта половинка ярко... Как... А, смотрите, я даже дотрагиваюсь пальчиком. И у него волосы уже белеют. Ага, вот это да, круто. Здесь ярче стала маечка, трусики и носочки. И опять белеем. Еще раз в холодную. Она такая яркая, яркая. А теперь давайте отправим ее в теплую воду и посмотрим, что же у нас получится. И... Смотрите! Вот, мы ее окунули на половинку. Видите, какой носочек стал здесь ярко-синий, а здесь такой бледненький. Еще чуть-чуть. Вот так, смотрите, она наполовинку стала другого цвета. Носочек Остались только синие полосочки А теперь в холодную Вот это изменение Классно, мне она так нравится Она очень-очень красивая Третий сезон просто обалденный Смотрите, я не знаю, я не помню ни первый, ни второй сезон, чтобы куколки так меняли цвет. И раз. Вся бледненькая. Сейчас будет вся яркая. Вот так. А давайте посмотрим еще, что она умеет. Может, у нас есть какие-то скрытые способности, секретные способности. Ну, давайте пусть она попьет теплую водичку. Ну, чтобы не заболела. Я не хочу болеть. Я хочу ходить в школу. Правильно. Нужно ходить в школу. Ой. Я уже вижу, что она делает. Смотрите. Фу. Эта куколка у нас плюется. Вот такая нам Леди Стар попалась. Она у нас из рок клуба вот это будет подружка для нашей рокерши. Не зря, наверное, так получилось, что они вместе будут учиться еще и с одной партой. Привет, девчонки! Меня зовут Леди Стар. Я очень люблю рок-музыку. Ха! Вот это мне повезло с подругой! Приятно с тобой познакомиться, Леди Стар. Ну что ж, давай присаживайся возле нашей девочки рокер. Ой, я строй... Думаю, у нас с тобой получится отличная команда. Ребята, а теперь вопрос на внимательность. Чей флаг нарисован на моей футболке? Жду ответ в комментариях. Ну а если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Данила, Слэй До новых встреч. Чао.